Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 5 мая 2022 года. Сегодня мы с вами посмотрим традиционно на рынок, разберем основную криптовалюту, посмотрим индексные и фундаментальные показатели по рынку, посмотрим также интересный отчет 18 недели от Glassnode и также результаты заседания Федеральной резервной системы и выступления Павла, соответственно. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, поддержите канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и также обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А на главной страничке YouTube канала с правой стороны вверху есть ссылочка на страничку TradingView, где выходят обзоры по отдельным альтам и по основной криптовалюте в видеоформате. формате. Ну а мы с вами давайте начнем. Представляю вам биржу BinX со штаб-квартирой в Сингапуре, которая позволяет оставаться анонимными и не проходить процедуру верификации. Биржа имеет встроенную социальную сеть и режим копитрейдинга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 BNX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как Кукоин и Хобби. Посмотрим индикатор страха и жадности, он нам показывает отметку 27, в целом рынок отскакивает очень хорошо после вчерашнего заседания, сейчас идет некое коррекционное снижение после достаточно серьезных процентном отношении ростов по многим альтам там доходили до 12 процентов некоторые альткоины сейчас идет коррекционное некое снижение и глобально если посмотреть на watch лист то он сейчас в большей степени красный чем зеленый однако тепловая карта все равно считает его зеленым поскольку расчет ведется в более старших таймфреймах скажем так чем э, оценка по моему watch листу в момент грубо говоря если мы сейчас с вами посмотрим на индикатор страха и жадности уже непосредственно на скажем так чарте look into bitcoin давайте посмотрим сейчас и посмотрим как он в целом выглядит в глобальном масштабе так будет интереснее посмотреть обратите внимание что мы сейчас находимся в очень хорошей зоне но у нас еще сохранился риск капитуляции почему? это тепловой индикатор то есть он показывает засветление и затемнение вот такими точечками на графике биткоина и обратите внимание когда были хорошие рост после определенного скажем так медвежьего цикла вот например с 19 года по 2020 год отскок происходил, когда затемнение было гораздо более активным, когда индикатор опускался в зону примерно 10%. То есть здесь был 9, здесь был 11 и после этого здесь был 19, правда, но мы здесь как раз таки считаем, что и не дошли, в, скажем так, в глобальный минимум вот на этих двух шапках последних, да, при росте биткоина. Поэтому он и не затемнился. А вот когда мы находимся на десятке, я не первый раз об этом говорю, я имею в виду в зоне экстремального страха, это всегда хорошо, отсюда происходит хороший рост. И также хочу посмотреть сегодня, что у нас происходит, значит, в ликвидациях. За последние сутки ликвид. 54 тысячи трейдеров на 163 миллиона долларов и преимущественно, конечно, это шортовые позиции. Потерпели крах и посмотрим соотношение коротких длинных позиций за последние также сутки. У нас доминируют сейчас лонговые позиции, но не сильно. Все-таки а, трейдеры осторожничают, поскольку такая большая волатильность и скачки в преддверии как раз-таки заседания ФОМС и после него, а, значит, и вот эти вот потери достаточно существенные в количественном плане, количество трейдеров, которые потерпели неудачу, конечно, заставляет инвесторов осторожничать, сейчас 50,42% всего лишь небольшая доминация по длинным позициям. На рынке присутствует. Ну и также у нас альт-сезон вновь поднялся до отметки 35, это связано со снижением доминации в целом, она немножко у нас подсела 42,25. Но ну, мы с вами об этом говорили и видели о том, что мы перегреваемся. Попытка пройти 43.14 не завершилась успехом. У нас последний обзор был 2 мая. И было видно, что мы еще можем какое-то время потолкаться уйти сюда, да? но уже происходит залом и есть некая перегретость. И это перегрета сейчас отрабатывает. Опять-таки, оценить, насколько глубоко мы пойдем, достаточно сложно. Сейчас. Сейчас нас удерживает на дневке 50-е экспоненциальное среднее скользящее. Это рыжий мувинг. Вот, видно его на графике. Он выступает динамичной поддержкой. И здесь же консолидация 100 дневная экспоненциальной средней скользящей. Все они сейчас выступают неким таким буфером, не позволяющим упасть нам ниже по доминации. Но, собственно говоря, альты сегодня до момента записи, сейчас мы покраснели чуть-чуть, идет коррекционное снижение. Достаточно хорошо, как я уже сказал, скакивали некоторые там больше 12% давали прирост, если я не ошибаюсь. И прежде чем начать смотреть на главную криптовалюту, я предлагаю посмотреть сейчас на индекс доллара. Он у нас тоже пошел на коррекцию, перегрелись достаточно, но мы в активном зеленом денежном потоке. Пока это продолжается, коррекция может быть незначительная. Мы можем где-то упереться в одну из кривых сетки May Ribbon на VMC Cypher, и после чего толкнуться вверх. Не ожидая пока глубокой коррекции, когда вижу зеленый денежный поток. Нет ни намека ни на младших часах, ни на каких других о том, что индекс доллара переходит в красную зону. Ну а... Российский рубль у нас упал до 65, собственно говоря, это связано в первую очередь не только с тем, что мы рассчитались по значит, долговым обязательствам, обязательствам евробондов, да? нам же предрекали в конечном итоге, я имею в виду Российской Федерации, технический дефолт, типа мы не даем вам деньги, вы не сможете рассчитаться по своим долговым обязательствам. Мы рассчитались, на этом фоне, конечно, был резкий, резкий скачок по доллару и, соответственно, рубль сильно укрепился. Но также надо учитывать, что продолжается еще Достаточно жесткая политика Центрального банка Российской Федерации в отношении э, валюты. И у нас по-прежнему 80%, идет на, 80 валютной выручки идет на продажу. И, собственно говоря, это сдерживает э, рост. И пока ЦБ занимается прямым регулированием валютного рынка, у нас, возможно, каких-то сильных скачков по доллару и по валютам не будет. Я имею в виду на снижение рубля. Но как только это отпустится, ситуация выровнится уже ближе к рыночным. Давайте сейчас перейдем к биткоину. Собственно говоря, мы предполагали, когда смотрели его последний раз, о том, что у него отскоки какие-то могут быть. Он продолжал нисходящую динамику. Отскок произошел буквально за день, да, 4 мая были отскоки. А также мы предполагали, что мы можем опуститься ниже и пощупать зону 37, зону 36,5. 36,5 не дошли, 37 дошли. На шести часах было видно, что мы корректируемся в момент того, когда рассматривали монету последний раз. Да? И, соответственно, это коррекционное снижение произошло. Минимальное значение мы достигали на отметке 37 515 после чего мы развернулись. И это связано с тем, что рынок отыграл всю ту историю, которая связана была с Федеральной резервной системой. И прямо в рассмотр биткоина я предлагаю тоже это посмотреть. Почему? Потому что это очень важно. Федеральная резервная система вчера Значит, провела заседание, было заседание комитета ФОМС, соответственно, после чего Павел огласил дальнейшие действия и свою дальнейшую политику. Комитет стремится достичь максимального снижения инфляции на уровень 2%. В долгосрочной перспективе и будет для этого делать все соответствующие шаги предпринимать. И в частности сейчас он поднял ставку, ну как и ожидалось, на полпроцента, и сейчас ставка Федеральной резервной системы составляет 1%, вот, и в дальнейшем ожидается увеличение, но скорее всего оно будет скажем так, в таком же ценовом диапазоне. И также комитет решил сокращать свои активы в казначейских ценных бумагах и долговых обязательствах. В первую очередь, вот, например, для казначейских ценных бумаг ограничение составит 30 миллиардов долларов в месяц в течение трех месяцев, а затем увеличится до 60 миллиардов долларов в месяц. А для агентских ценных бумаг с ипотечным покрытием составит 17,5 миллиардов в месяц, а потом сокращение будет увеличиться до 35 миллиардов в месяц. И все это будет происходить с 1 июня до следующего заседания, соответственно, комитета 14-15 июня. До этого момента, я думаю, что рынок будет уже четко понимать и отыгрывать всю ситуацию, связанную именно с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. И пока мы сохраняем корреляцию Возможно, у нас будут какие-то такие параллельные движения с этим рынком. Но я думаю, что это ненадолго. И в целом, вот если брать отчет Glass Note последний за 18-ю неделю, публикации отчета сейчас идут в телеграм канале То есть все чарты со всеми описаниями, переведенные на русский язык, сейчас публикуются в телеграм канале Я делаю на еженедельной основе. Те, кто не хотят читать отчет целиком, они периодически, каждые несколько часов, в течение нескольких дней получают чарты, для того, чтобы внимательно можно было на них посмотреть. Но и всегда в преддверии выхода этого отчета, всегда говорю о результатах, резюме и выводах, которые сделали аналитики аналитического ресурса Glassnode, в частности, по рынку за последнюю неделю. Ну и они считают, что структура рынка биткоина остается достаточно хрупкой, вот и краткосрочное ценовое движение и прибыльность сети склоняются больше к медвежьим настроениям, ну а в долгосрочной перспективе, конечно, остаются более конструктивными с точки зрения продолжающегося роста и бычьей динамики на глобальном масштабе. Капитуляция долгосрочных держателей может продолжиться, и там идет как раз таки о долгосрочных держателях которые э, откупались где-то в преддверии там 21 -го года да вот в этот период а краткосрочных держателей они как правило считаются слабыми руками и могут продавать либо в безубыток либо даже нести потери и убытки что касается макроэкономической силы воздействия с точки зрения вот как раз таки корреляция с традиционными рынками то да это может тянуть биткоин вниз однако аналитики считают что многочисленные фундаментальные индикаторы находятся на уровне или приближаются к тем уровням которые заслуживают внимания с точки зрения недооценки. И также существует конструктивное слияние многочисленных макроиндикаторов, начиная от технического анализа по мультипликатору Майера, мы с вами периодически его смотрим, кто не смотрит, давайте прямо сейчас мы его посмотрим. Мультипликатор Майера – отличный мультипликатор, показывающий долгосрочную динамику биткоина, и вот прям на недельку его ставим, и обратите внимание, мультипликатор вот эта синяя кривая, он нам показывает отметку 0.82, а это всегда зона покупок, то есть обратите внимание, вот здесь в районе 0.74, вот здесь в районе даже ниже здесь доходили до 0 50 все что ниже 1 это покупка все что выше 1 полутора, это все в большей степени продажа. Поэтому сейчас мы находимся в недооценке по всем этим показателям. Аналитики Glassnode говорят, то в целом, даже с учетом того, что мы коррелируем с фондовым рынком, вот Подход к целом к оценке актива, с точки зрения его фундаментала, такой высокотехнологичный подход к активу, делает его гораздо более привлекательным для того, чтобы за ним наблюдать и в целом привлекательным для того, чтобы в него инвестировать. То есть такой неоднозначный намек со стороны специалистов от Note. И я хотел еще посмотреть на один очень интересный индикатор. Те, кто давно на канале, мы с вами его уже смотрели неоднократно. Те, кто недавно, посмотрим его сейчас. Это, это индикатор активных адресов, настроений в активных адресах. Значит, Кто не знает, более подробно можете посмотреть и почитать на Look into Bitcoin. Все ссылочки есть в описании к этому видео. Здесь речь идет о том, что этот индикатор сравнивает изменение цены за 28 дней с изменением активных адресах за этот же период. И в целом это краткосрочный индикатор, в отличие от большинства чартов, которые есть на лук into Bitcoin, и в целом от большинства фундаментальных индикаторов по основной криптовалюте. И вот этот индикатор как раз таки показывает, расхождение между активными, как я уже сказал, адресами и изменением ценой за 28-дневный за 28 период. Его кривая, вот эта вот оранжевая, она показывает цикл перепроданности и перекупленности. То есть, если настроения перегреваются, то значит продажа. Если наоборот, есть какая-то недооценка, то происходит в большей степени покупка и порогами являются вот эти пунктирные, соответственно, видите на графике, пунктирная красная, пунктирная зеленая. Когда вываливаемся за пределы, значит, происходят какие-то шоковые ситуации. Вот, например, здесь вываливались, да, это было март, 2020 -го года, все помнят, это корона дам Вывалились достаточно серьезно, после чего вернулись назад. И посмотрите, сейчас мы тоже вываливались на сроки на настроение наше, скажем так, и ожидания были не очень хорошими, и сейчас пошел разворот, и потенциал к тому, что в среднесрочной перспективе мы все-таки будем двигаться вот сюда, он сохраняется. Поэтому на коротких дистанциях я думаю, что мы потихонечку, медленно мы должны будем сейчас прирастать. Это на среднесрочной перспективе. Учитывайте это тоже. В своих трейдах очень интересный индикатор. Ну и возвращаясь к основным Криптовалюте вот прямо сейчас можно видеть недельный таймфрейм. Канал, как я уже говорил последний раз, когда мы смотрели его с вами 2 э, мая. По Боллинджеру мы двигаемся от средних, э, от средних значений к нижним. Не факт, что до нижней границы дойдем. Здесь уровень 3650 по-прежнему, такой достаточно серьезный. И сейчас по свечкам хайкнеши на недельном таймфрейме намекаем, что мы чуть-чуть уходим в боковое движение, поэтому в любую секунду индикатор может завершить формирование волны моментума. Мы пойдем от средних значений по классическому RSI и по стахастическому а начнем двигаться вверх вот это я хотел сказать на этом индикаторе также хотел вернуться к индикатору email ribbon посмотреть что у нас сетка от сетки тоже оттолкнулись и вероятность того что будем к ней возвращаться достаточно высокая но опять таки я считаю что мы не завершили свою историю на недельном таймфрейме активный красный денежный поток потихонечку закругляется и неизвестно RSI дойдет до низу и развернет поток или мы начнем от средних от средних значений двигаться вверх или мы продолжим снижение. Очень трудно сейчас дать какую-то оценку. Сейчас есть неопределенность на старших таймфреймах. Если мы говорим на дневку, то на дневку, конечно, на перспективу. У нас сейчас рост, RSI толкается вверх. Индикатор классического, стахастический RSI имеется в виду, классический RSI у нас сейчас находится в средних значениях, фиолетовая кривая. Я добавил на VMC и дополнительно индикатор классического RSI. Он в удобном формате. Здесь и переходы от фиолетовой в зеленый, зеленую в красный. Означает, что либо это зона перепроданности, либо перекупленности либо фиолетовый это нейтральная зона также обратите внимание на индикаторе еще добавлены вот такие значит ромбики это такие бриллиантики красные и зеленые они говорят как раз таки о VWAP потому что мы не всегда замечаем цену среднеизвешенным объемом в своих анализах а именно пересечение средней границы по желтой волне VWAP -а сигнализирует о переходе из Одной, одного цикла в другой ну, Это может быть локально, это может быть глобально В зависимости от таймфрейма И как раз таки вот эти бриллиантики Они сигнализируют эти зоны перехода Это очень удобно тоже, чтобы самому желтую волну Не отслеживать постоянно И сейчас большая глобальная свеча Хайконеша На младших часах мы конечно Сейчас корректируемся, но обратите внимание На 6 часах мы пробились через сетку MyRibon и сейчас ее Тестируем на верхней ее границе Значит, Потенциал к тому, что мы продолжим сейчас попытку расти Он сохраняется, но на 6-часовом Таймфрейме мы в перегретости по классическому RSI, в перегретости по Стохастическому RSI, волна моментума Наверху намекает, что скоро будем завершать Этот загиб и цена среднеизвешенного Объема тоже пока идет вниз, бриллианта Нет, но соответственно Он, про... он появляется тогда, когда мы находим до средних Значений и уже точно появляется сигнал о переходе и на 6 часах у нас достаточно большое скопление вот здесь объема который нам было необходимо пройти поэтому может быть это произойдет через коррекционное снижение учитывайте это тоже в своих трейдах. вот собственно говоря так у нас сегодня выглядит основная криптовалюта так выглядит рынок ну на сегодня на все всем спасибо кто досмотрел это видео до конца обязательно ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и обязательно подпишитесь на телеграм канал телеграм-чат ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также также обязательно подпишитесь на страничку TradingView, здесь тоже выходят видео обзоры по альткоинам и по основной криптовалюте. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч!